Дмитрий Калугин. Футбол сборной России проведет два товарищеских матча с командами из Средней Азии в ноябре. Об этом сообщает чемпионат Азии. Отмечается, что россияне встретятся 17 ноября с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября в Ташкенте с Узбекистаном. Говорится о том, что даты встреч не являются окончательными, а в эти же дни должны состояться матчи в рамках футбольного кубка России. Московский футбольный Спартак сыграет в поединке 15-го тура российской премьер-лиги Старпеда в специальной форме со старым логотипом. Клуба и без спонсоров. Об этом сегодня сообщает Спортэкспресс. Напомню, матч двух московских... ...кремля, рука Кремля. скатились? что-нибудь изложить. ...минская «Динамо» и после двух периодов ведет со счетом 1-0. Ранее завершились два матча. Сибирь победила Борис 4-3, Амур был сильнее Северстали 5-2. Теннис. Данил Медведев пробился в четвертьфинал крупного турнира ATP 500 в Вене. Сегодня первый сеянный россиянин уверенно обыграл Доминика Тима 6-3, 6-3. А вот в третий сеянный Андрей Рублев не смог пробиться в 1-4, уступив Григору Димитрову 3-6, 4-6. Международный союз биатлонистов просит союз биатлонистов России выплатить ежегодный взнос в размере 150 евро. Членство СБР в IBU, напомню, в данный момент приостановлено. Несмотря на приостановку членства СБР, они должны продолжать соблюдать обязательства. А таким образом, этот членский взнос не зависит от старта российских спортсменов на соревнованиях АйБиЮ, заявили в Международной Федерации. И пока это все новости спорта. 8 октября Велико Новгород 11-13 тепла облачно небольшие осадки в Калининграде также небольшие осадки плюс 13-15 в Перми 0-2 небольшой снег в Уфе без существенных осадков плюс 2-4 Самаре 0 плюс 2 небольшие осадки в Туле 7-9 тепла облачно с прояснениями без существенных осадков в Владимире 4-6 тепла облачно небольшой дождь в Санкт-Петербурге завтра небольшие осадки ночью плюс 8-10 градусов днем 10-12 в Москве также небольшие осадки ночью 24, тепло днем плюс 8-10. Сейчас в столице плюс 1, атмосферное давление повышенное 754 миллиметра ртутного столба. Радио России. Музыка. Восьмая нота. Друзья, в эфире радиошоу 8 нота у микрофона в Московской студии Радио России, ваш вечерний ДД Дмитрий Добрын. Я приветствую всех слушателей, всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня в серии интервью с нашими рок-музыкантами группа Пикник и музыканты Аннуш Клярский, Марат Корченный. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер.